Ух ты, и снова я, Александр Кривола, Ребятка, осенний безвременник, или осенник, или осенний крокус, или колхи, колхикум. Это нежные цветущие растения. Цветет в конце августа или в сентябре. Разводится дочерными луковичками посадку производить в августе осенний безвременник просто красивый красивые растения тетущие растения ну все ребята всем пока пока до скорого с вами был александр кривола Печеньеги. пока пока ребят